Нас могло быть много, 300 миллионов. 300 миллионов, доченька моя. И 12 деток, всех перед войною родила Просковья, бабушка моя. Шли сначала парни, а потом девчонки. Парни умирали через одного. И к войне остались Вася, да Володька. На войну смертельную не взяли никого. Только Ксюша, старшая, из города Ефремова, Где бежит вдоль берега красивая меча, До Берлина города дошла с победным возгласом. Под сапог поставила фашиста-палача. Все девчонки выжили, тяжело и голодно. У Прасковью Дмитриевны шестеро детей. Из деревни Круглая на войну отправился. Раскрасавец, писаный, муж ее Андрей, всю семью с девчонками двадцать восемь дней прятали и прятали, берегли детей, все молились, прятали, серебрилось прять, знали, что назначено утром расстрелять. А потом, сквозь боя, шум, услышали они. Выходите, бабоньки, мы свои, свои. У паренька Смоленского вспышкой на века Обнимает сапоги женская рука. И Прасковья Дмитриевна вывела детей. Таню, Васю, Клавочку, посмотри, Андрей. Выходи, Маруся, выходи, не трусь. Ты теперь сильнее тысячи, Марусь. Десять лет Марии, впереди судьба. Горький узел странствий в дальние края Нити жизней будущих в руках своих храня издалека смотрит мама на меня.